Дорогие читатели, добрый день. Мы сегодня пройдем с вами в операционную, где я сделаю симультанное оперативное вмешательство по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и миомы матки. Этой пациентке мы скорректируем грыжу, сделаем фуллапрекацию. А миома у нее в сочетании с аденомиозом, э, а она не собирается рожать, выраженная клиническая картина, поэтому мы делаем супрацерекальную гистероктомию. Мы сохраним яичники, мы сохраним ей все связки, мы сохраним шейку, мы не будем скрывать влагалища. То есть делаем аккуратную хорошую операцию, мы тело матки удалим, уберем. Заходим в операционный, смотрим, как я это буду делать. Искренне ваш Уважаемые коллеги, у нас сейчас идет с вами лапароскопическая операция. Мы выполняем симметанную операцию по поводу дыржа пищеводного отверстия диафрагмы и большой миомы матки с выраженным, выраженным модельным миозом. У вот, пациентки она в премии она очень сильно кровится, не имеет, поэтому нет как бы, надобности сохранять органы, она сама хочет удалить только тело матки с сохранением яичника шейки следочного аппарата, то есть это обычная стандартная операция супросовета влагодочной оккутации матки. Вот. И я сейчас заканчиваю первый этап, более чистый этап, это коррекция грыжи пищевого отверстия диафрагмы. Вот. И я сейчас заканчиваю антиреплюксный этап, накладываю заднюю часть манжеточки фундопликации по толпу. Мы делаем всегда физиологическую контупликацию, чтобы сохранить в пациентке глатание возможность работать было чтобы не было спаги ну вот, для этого мы используем эти одиночные ручные аккуратные чешок, которыми завязываем, сшивая стеночку животных. в настоящее время мы заканчиваем формирование заднего листка манжет по поводу, будем еще на отверстие диафрагмы. у меня завязывающий шов вот, и Переходим для формирования передней манжеточки. Я делаю манжетку по толку на 270 градусов. Это физиологическая манжетка, которая сохраняет бокание. Можно вырвать, можно сбросить газ из ручной полости. В отличие от комплигации по миксу, где создается абсолютный клапан, которого в природе нет. Это не очень хорошо. Вот смотрите, я наложу заднюю манжеточку. Видите, да? И теперь вот так у меня будет передний, здесь сверху. Накроем, но мы их не сомкнем между собой. Это очень-очень важно. То есть она будет наложена вот так, на 270 градусов. Если мы сомкнем их вместе, это будет антопликация по низу. И сейчас я начинаю шить. Вот теперь я фиксирую переднюю манжетку пищеводу. Обращаю ваше внимание, что должна игла проходить на просвет. Мы должны ее видеть, она должна захватывать слезы. Чуть-чуть вот, можно подслеживаться, но не проникать в просвет, чтобы не было осложнений. Это очень важно. Нить используем синтетику, которая не рассасывается, потому что это пластическая операция. Должна манжетка лежать долго, хорошо, служить всю оставшуюся жизнь. И так, подобным образом, Завязываем швовчики. закончили операцию по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Сделали круглографию. Смотрите, я поднимаю манжеточку. Вот эта круглография. Задний бабус проходит под ней. Все у нас сухо. И вот смотрите, как она у нас на 270 градусов аккуратненько обнимает пищевод. Сейчас она находится на толстом желудочном зонде. Анестезиолог, видите, у нас проходит легко 5-миллиметровый инструмент между толстым желудочным зондом и ножками. То это говорит о том, что не будет здесь никакого избыточного давления, не будет кровить, глотать будет хорошо. Вот. У пациентки есть еще пищевод Барата, и через два месяца мы сделаем врачистотную абляцию, перчат пищевод Барата. И эту тему мы ей закроем. Значит, этот этап мы закончили, сейчас переходим на гинекологический этап и делаем гинекологию. Мы сейчас приступили к гинекологическому этапу, на второй монитор перевели изображение, видите, у нас такая большая матка. Припавим сюда сальник, вот этот миоматозные узлы, там аден, аденомиоз. И мы сейчас с вами будем удалять тело матки, сохранять ей придатки, обязательно яичники. Они у нее хорошие, видите, с одной и с другой стороны. Ну, вот, с этой и с этой стороны. овуляции даже были, поэтому... Так что, начинаем двигаться потихонечку, полегонечку. Значит, я сейчас работаю аппаратом легошоу, который позволяет мне заваривать... Любые сосуды очень хорошо. Пересек на первом этапе круглую связку, пересек маточную трубу. Сейчас пересекаем собственную связку яичника. Видите, она у меня такая длинная хорошая. И будем двигаться вдоль ребра матки к маточной артерии, к маточной Расщепили расщепили широкую связочку. Открываем, видите, брюшиночку. Перехожу на на маточную складку. Там мы дальше будем аккуратненько делать диссекцию же монополяров. Тоже здесь узлы вы видите всевозможные. И в этой зоне сейчас будем выделять маточную артерию, которую будем легировать обязательно ее восходящую ветвь. Не саму маточную артерию, а восходящую ветвь. То есть это основа безопасности. Работы в этой зоне, чтобы повредить нещеточник. То же самое делается, если мы экстерпацию делаем, все равно мы делаем лидирование восходящей ветви и потом эту культу опускаем вниз вдоль шейки. Подходим непосредственно к маточным сосудам. На Они вот в этом месте, вот они, видите, вот маточные артерии, маточная рена. Вот Можем даже забрать, в принципе, и сейчас, не выделяя другую сторону. Потому что матка здоровая, болтать ее сейчас с одной, с одной стороны в другую. Терять время, перехватывать зажимами. Я упираюсь прямо в шейку непосредственно. Вот шейка. Набрасываю на шейку. Обязательно надо проверить, где она лежит. Видите, она у нас она дошла туда, куда надо. Вся корявая матка. Здесь сверху показываем. Теперь она дошла туда, куда надо. Обзоры не чуть-чуть. Она у нас лежит ровно на шейке. Вот видите на шейке. Теперь в другую сторону смотрим обязательно, чтобы все ровно здесь. Смотрим, что ничего не попало, никаких органов полах. И все. И дальше активируем электрод. Вот, активируем электрод. И смотрите, как легко матка отсекается от шейки с образованием хорошего, красивого, ровного кратера. Смотрите, вот таким образом. Все, мы этот этап закончили. Приступаем теперь к реконструктивному этапу операции. Обязательно надо все восстановить, чтобы все у нас было хорошо в малом тазу у нее. Для этого я обязательно шиваю шейку. Видите, таким цвет-образным швом. Сейчас хороший кратер, она сопоставится очень аккуратно. Вот и будет выглядеть изящно. Держите. Дальше обязательно со сошлем кресло-мачной связки, усилим немножко тазовое дно, сделаем такой прием Макола. я всегда уделяю ему ответственное внимание, чтобы не было опущений выпадения. После подобных операций у женщин, Поэтому обязательно надо уметь шить, вязать и делать хорошо реконструкцию. От этого будет зависеть качество жизни потом. Не ленитесь, врачи, не ленитесь. Делайте все как положено. Вот я соединил между собой крестово маточной связки справа и с левой стороны. И вот таким образом, видите, потяну, и тазовое дно. Сейчас завяжем, и у нас все будет хорошо. Вот теперь я передний листочек вершины, который надо ничего пузырем, подшил к этому же шву. Смотрите, как хорошо у нас перитонизировалась шейка. Срезать, да? Забрались связочки. И появилось, смотрите, вот это очень важное, вот такое натяжение. Я проверяю всегда, смотрите, как хорошо. Вот тазовое дно. То есть влагалище здесь, натянуто. Оно не будет болтаться между ног. Смотрите, как это... Правильно выглядит анатомически, если все это правильно сопоставить. Этот этап мы закончили. осталось у нас морцеляция, извлечение непосредственно тела из ручной полосы с помощью специального устройства, которое мы сейчас и сделаем. И вот смотрите, таким специальным устройством, марцелятором, вот такую колбасочку вытаскиваем.